Thank mm -hmm. you. За наших скинем с головы по ним, по скинем с головы по ним. За друга не дожившим озарь, Show